Анекдот из жизни. Какие у вас красивые зубы? Это от мамы. Как повезло, что подошли. В стоматологии. Боишься? Не, -а. а чё, бахилы запотели? Хожу к стоматологу. Ставят обезболивающее. Чтоб с деньгами не больно было расставаться. Доктор, доктор, у меня желтые зубы. Что же мне делать? Стоматолог. Наденьте коричневый галстук. Больной в кресле у стоматолога. Доктор, Бона, Бона, Намана, Намана. Итак, маленькая хитрость. Если измучен зубной болью, то достаточно записаться на прием к стоматологу и посидеть немного в приемной. Боль как рукой снимет. Диагноз стоматолога. Стер зубы, радуясь успехам окружающих. Опытный врач-стоматолог приглашает пациентов для опытов. Сотрудница отпросилась с работы, чтобы пойти к стоматологу. Через час приходит на работу, песенку напивает Что вылечило? И зубы совсем не болят? Интересуются подружки. Зубы болят, зато врача сегодня не было. К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что больной зуб придется вырвать. Сколько это будет стоить? – спрашивает пациент. Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта в удалении зубов у меня пока нет, я беру только 100 гривен в час. Приходит девушка к стоматологу, осмотрел он ее и говорит. Да, ваш зуб, пожалуй, придется вырывать. Ой, доктор, я так боюсь. Честно говоря, я бы лучше родила, чем зуб вырвать. Ну, тогда раздевайтесь. Больной, подготовьтесь. Сейчас будет немножко больно. Готовы? Да. С вас 70 тысяч. Твоя бабушка такая веселая, все время только улыбается. Да это ей протез не того размера поставили.